так вот я обещал вам показать что такое буду секретную насадку на рыбу делать вот в таких палках есть личинка я ее сейчас обломаю если смогу конечно она... вот и вот сейчас наберу таких палочек таких палочек вот таких веточек они вон растут вон кустами и я сделаю из них вон дырочка Сейчас, вон, дырочка в палочке, там живет личинка. И вот эту личинку буду я насаживать на крючок, когда пойду на рыбалку. На рыбалку я пойду завтра. И вот такие вот сугробах, вот такие вот палочки буду сейчас обламывать и делать потом из них насадки. Ну, я сегодня вечером еще, когда буду их переделывать, я вам покажу, какие они, как... На это, когда их буду переделывать. На, что я буду использовать на насадку на озере завтра. Ну, купил червей. Мотыля искусственного, потому что настоящего нет в магазинах. Но ну, искусственный, я думаю, тоже пойдет. Показывают, что на него ловят. Так. Ванька пришел мне помогать. Да, Ванька. Оп! Леха бежит помогать. Марина. Марина, будешь помогать мне? Да, ну давайте. Так, Ваня, сильно, не прыгай. Тут ямы. Давай, вот, подойдите сюда на бугорок. Все, сейчас мы будем собирать. Наберем, потом я все вам покажу дальше. Все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на мой канал до вечера. Вечером я буду в прямом эфире это все делать. И вам покажу, соответственно.